миля альхандуллилягиробиль алямин усалят вассаллямуаля ширафиляби я и уальмур салин алянавинина мухаммадсалляллаху алейхиаля алиги уасхабиги майн на этом уроке мы пройдем с вами суру альгу маза альгу маза 104 сура переводится как хулитель то есть тот кто возводит хулу хулитель это тот кто порочит и оскорбляет людей. Запомните, тот, кто порочит и оскорбляет людей, находятся они в присутствии этого человека или нет, вот он возводит хулуна человека. Значит, альгумаза это хулитель. Аль-хумаза аль, -хумаза, аль ту 9 аятов 104 сура 104 сура 9 аятов ауду меня Шайтонир Раджий. Исмиллахир Рахманир кулли. Гумазатил лумаза. Вайлун. Вайлун. Лукулли. ХУМАЗАТИН Лумазатин. Смотрите. Вайлули кулли. Гумазатил лумаза. Вайлун это горе. Вайлун горе. Ликулли. Ли это принадлежность. Для каждого. Ли кулли. Куллю это всех. Для всех. А ли, когда мы говорим для всех, для каждого означает. Каждому, всякому. Гумазатин. И люмазатин это хулитель и обидчик. Гумаза мы сказали. Тот, кто ругает и порочит людей. А люмаза это обижает. Люмаза обижает. Вай люли кулли. Гумазатин люмаза. Горе всякому хулителю и обидчику. Вайлюл ликулли гумазати лумаза. Значит, вайлюн это горе. Вайлюн горе. Вайлюн горе. Ликулли всякому. Ликулли всякому. Всякому гумазатун хулитель. «Люмазатун» – это обидчик. Итак, Гамзун, «Хамзун» – это тот, кто делает «Хамаза», то есть, обижает, оскорбляет. «Ля» и «Лямаза». Есть глагол «Хамаза» и «Лямаза». Понятно, да? «Ликулли всякому». Аллави, джама амалян Аллави, – «Который». Вот этот хулитель, кто такой он? Обидчик и поноситель. Это тот, который джама'а малян. Который накопил, собрал джама'а. От слова джама'ат. Собрание. джама собрал. Малян. Мал – это имущество. Мал – имущество. Состояние. УАДДАДА. УАДДАДАГУ. ГУ – это дамир возвращающий на слово мал, на имущество. Значит, глагол будет здесь да – «считать». Пересчитывает он. Сидит и считает свое имущество. «Аллади джама да адада». да. Даже в такси, вот когда садишься, там у таксиста счетчик есть. Километры считает. Вот это называется да, то есть счетчик. Когда мы садимся, например, в машину, мы говорим «Беляддад! По счетчику едем!» Потому что по счетчику ты уже видишь, таксист видит, и он не может тебя уже обмануть. И вот здесь да", пересчитывает. Тот, который собрал деньги, собрал имущество, накопил какое-то состояние, и он пересчитывает его, постоянно-постоянно пересчитывает. «Аддадагу», который накопил состояние и пересчитал его. «Джамаа» от слова джамаат, да? Отсюда происходит слово джамаат. Джамаа накопил, собрал. Адда да считал. Адда да, адда да, «Адад» счетчик. «Малюн» – имущество, состояние. Мал, мал это имущество, состояние. Яхсабу, яхсабу ан намалаху ахлада. Опять здесь «мал», еще раз повторяется. «Яхсабу». ан ан-на-малагу». Смотрите. «Ахлядагу». «Яхсабу ан-на-малагу». Значит, «яхсабу». «Хасиба яхсабу» это считает, думает. «Хасиба» придет во многих, во многих аятах, приходит это э, слово. Нужно запоминать вот эти все слова. «Хасиба яхсабу». Анна. Что? Малагу. Его богатство. Его мал. Ахлядагу. От слова хулюд. Тоже будет приходить во многих аятах, во многих хадисах. Это слово ахляда. Ахлядагу. Увековечит его. Хулюд – это вечность. От слова вечность. Хулюд. Хулюд. Валямаут. Судный день. Скажут людям. Когда Скажут, хулют, вечность, смерти больше не будет. Хулют, скажут. И вот этот человек, он считает, что думает, что его богатство увековечит. То есть, на долгие годы он может проживет долго, или сохранится о нем история, что все будут говорить, вот жил такой Корун, как, например, или фараон, который сегодня который миллиардеры, миллиарды, миллиарды, миллиарды, считают, считают, сколько у них денег там. Состояние такого по Форбсу. Они вот думают, что их имущество увековечит их. Яхсабу анна Малагу Ахлада, Он думает, что его богатство увековечит его. Хасиба Яхсабу. Хасиба Яхсабу. Хасиба думал Яхсабу. Думает, считает. Малагу. Было имя Мал Мал. Вы все понимаете мал, теперь вы знаете, что это имущество. Малюгу. Было сначала у нас малюгу. Смотрите, малюгу. Это его. Его. Гу это его означает. Его имущество. Его состояние. Малюгу. Когда впереди приходит Анна, это Амель называется, Анна. Анна что делает? В слове мал, в слове мал. Дамма уходит по причине вот этой «Анны». Смотрим. Дамма ушла, и вместо «даммы» приходит здесь «Фатха». Получается «Анна Малагу». «Анна Малагу». Значит, «Маль» здесь будет уже заканчиваться на «Фатху», потому что впереди пришло «Анна». Что его имущество, он считает, что его имущество «Ахляда». «Ахляда», как я сказал Увековечивает, ахляда, хулют вечность. Может, он проживет долго, он думает, что он проживет долго. Кля, лайум бадан фил но нет, но нет. Аллах спонтанно говорит нет. Кля, но нет, лайум бадан хутама. Хутама это, ал хутама это огонь сокрушающий. Там много толкований, что такое аль-хутама. Кто-то говорит, это один из уровней ада аль-хутама. Он сокрушает огонь, который сокрушает все. Все сокрушает аль-хутама. Ломает просто-напросто все сокрушает. Фильхутама значит, огонь сокрушающий. В огонь он будет брошен. Ляюм Ла баданна. Лайм баданна. Его непременно ввергнут. Его непременно ввергнут в огонь сокрушающий. Но нет. Его непременно ввергнут в огонь сокрушающий. Аль-Хутама. ла Ла-Юм-Баданна. Фил-Хутама. Значит, кал мы сказали это, но нет. И дальше. ла -юм баданна Смотрите. Юм-Баданна. Лям впереди стоит. И нун, в конце нун с шаддой, с таждидом. Смотрите, вот эти две буквы, лям и нун, это усиление. Это усиление. И когда еще Аллах спантале сказал, каля, но нет, смотрите, но нет. Впереди буква лям стоит. Ля юмбаданна. Можно было сказать юмбаданна или юмбаду. Юмбаду, например. Он будет вергнут. А когда говорит Аллах спонталя, лям, впереди ставит букву, и в конце нун шада это усиление, непременно означает. Смотрите, можно было сказать юмбазу, либо лям добавить впереди лямбазу. Непременно будет, но когда еще таждит, ля базанна, конкретно, непременно, обязательно все он будет ввергнут в огонь. И еще калля впереди. А если еще Аллах пантеля поклянется, конкретно уже, непременно, обязательно, аль-хутама, аль, -хутама, аль -хутама, то мы поняли, да, это сокрушающий огонь. Сокрушающий огонь. Аль-хутамату. Ва вама адракя. Ва мальхутама. Аллах Ма ль спрашивает теперь. вама ма Откуда тебе знать? Лама адра ка? Мы говорим ля адри. Я не знаю, ля адри. Вот дирая, знание, дирая, дирая. Я говорю ля адри, она ма адри. А здесь Аллах спрашивает: Лама адра, кя. Кя это тебе. Что тебе? Откуда тебе знать? Ма-хутама, что такое огонь сокрушающий? Что такое хутама? Малхутама, ВАМА АДРАКА МАЛЬХУТАМА Ты знаешь? А ты знаешь, что такое Аль-Хутама? ВАМА АДРАКА МАЛЬХУТАМА Откуда тебе знать, что такое Огонь Сокрушающий? НАРУЛЛАХИ АЛЬ-МУКАДАТУ НАРУЛЛАХИ мукада НАРУЛЛАХИ АЛЬ-МУКАДАТУ Огонь Аллаха, нар. Нар это огонь. Нарулахи огонь Аллаха. Нарулахи аль-мукадату. альмукада это разожженный. Тот, который разожжен. Нарулахиль-мукадату. Нарулахиль-мукада. Аллахи. И опять возвращается Аллати. Возвращается на огонь. Это слово возвращается на огонь. «Который». Татталио". «Нар» переводится «огонь». У арабов «нар» – слово женского рода. И поэтому там сказано «наруллахи альмукадату». Там арбута на конце. И дальше здесь соединительное местоимение ал-ляти. Это же женский. Есть «алляве» – это «который», а «алляти» – «которая». Но мы переводим как «огонь». По-русски мы говорим «который» который аляль проникает, который проникает к сердцам, к самим, к самим сердцам проникает аф ида это сердца во множественном числе аль аф ида аф ида татталью аляль аф ида, который проникает к сердцам, то есть огонь вот этот аль хутама это огонь сокрушающий и он проникает до сердец МУКАДАТУН – разожженный. МУКАДАТУН Или можно сказать МУКАДУН – разожженный. А МУКАДАТУН – это женского рода. Там арбута на конце. Там арбута – это указание на женский род. Мы сказали, что огонь в арабском языке женского рода. рода. Значит, НАРУН – МУКАДАТУН Или ТАТТАЛИО Здесь тоже ТАТТАЛИО Это глагол женского рода. ТАТТАЛИО можно было сказать, я который проникает. Нужно говорить толео, который проникает. Аф и Сердца. Это во множественном числе сердца. Аф и датун. Аф и датун. И далее Аллах в говорит, «Иннага» – поистине. Ага. Это опять дамир, местоимение, которое возвращает на огонь, на слово огонь. Иннаха поистине. Этот огонь. «Алейхим» над ними, над этими людьми, над этими людьми, которые гумаза или «мо смотрите, «мо сада. мусада, сада это «цамкнутый», мусадун или мусадатун, смотрите, мусада, который сомкнулся, этот огонь, над ними, над этими грешными людьми «цамкнется», сомкнется этот огонь над ними, иннаха, алейхим, мусада. Поистине он сомкнутый. Он сомкнут над ними. Му'сада. Все, закроет он, полностью закроет. Фи амадим мумаддада. Фи амад – колонны. Колонны – амад. Амадун – это колонна. А мумаддад – это вытянутые, длинные, вытянутые колонны. Мумаддада. Фи амадин Фиамадин дадатин. Фи На вытянутых колоннах. Фи амадин. Фи амадин мумад Значит, мусада мы сказали это тот, который сомкнулся. Здесь уже мусадун или мусадатун сомкнутый или сам сомкнутая в зависимости от слова. Амадун. Это колонны. Амадун – колонны. Мумаддадун – вытянутый. Мумаддадун. Значит, мумаддадун – вытянутый. От слова «мадда», который тянется. Мумаддадун – вытянутый. Горе всякому хулителю и обидчику, который накопил состояние и пересчитал его. Он думает, что его богатство увековечит его. Но нет, его непременно ввергнут в огонь, в огонь сокрушающий, Аль-Хутама. Откуда тебе знать, что такое Аль-Хутама? Огонь сокрушающий. Это огонь Аллаха, разожженный, который проникает к сердцам, поистине он сомкнут над ними на вытянутых колоннах. Ля Иляха Аллаха. لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.